С вами я, мистер Ильич, и приятного вам просмотра. Сегодня я вам покажу, как же установить мод на одежду в GTA 5, Абсолютно на любого игрока. А, что нам нужно? Также не забывайте подписочку, лайк, ссылка на датчик, как всегда, будет в описании. Заходим на сайт gta5mods.com. А, также нам понадобится программа Open4, сразу вам предупреждаю. Вот эта вот программа. Ну, если вы скачали, значит уже настроили ее. Вот, а, мы зашли на сайт, нажимаем «Игрок», и мы здесь выбираем, какого персонажа мы хотим вообще. Я хочу, например, взять одежду на Франклина. Все, вот, смотрите, на него есть одежда, и давайте поедем, возьмем на него какую-то одежду. Вот, смотрите, можно. я, например, захочу вот Гучи а, просто перехожу вот, вообще на любую одежду. Ладно, нажимаем загрузить, скачиваем архив с файлами, все у нас э, скачался, вот смотрите, видите, открывать, и у нас есть вот такие вот э, файлы. Теперь открываем программу Open 4, Windows, GTA 5, Windows. Все, на нажимаем редактирование, да, и переходим по следующему пути. Ищем x 64 RPF, потому что здесь хранятся все одежды, текстуры. Нажимаем скопировать папку модс, ложат у меня показать. Какого тоже показать, нажимаем показать. У нас появился путь модс, заходим в models, cd image, и Steam, Pets, R.RPF. Вот сюда вот заходим, вот сюда вот заходим. Вот сюда вот нам нужно, и выбираем игроков. Player 1 это Franklin, Player 2 это Michael, и Player zero это Trevor. Заходим в Franklin, потому что мы в основном для Franklin, и вот сюда мы будем кидать наши файлы. Смотри, здесь у нас есть текст, вот нам показывается, куда же нам нужно кидать. Все правильно сделал. Да. Все верно. И закидываем файл, который у вас есть. Все. Включаем редактирование и закрываем просто оба 4. Сейчас вам покажу, как в игре это будет. Давайте я захвачу экран. Сейчас, ребята, минутку. Все. Мы заходим mm -hmm. в нашу GTA 5. Ребята, хотите, ребята, также пишите в комментариях и не забывайте. В прошлом видео очень много просмотров набрало на установку воды 8К. Много просмотров всего за день, представляете, сколько? За день всего лишь Смотрите, давайте я специально сейчас посмотрю. Все у нас в ГТП поджижный. Окна, окно так ну да захват любого полна калу ну всякое к этим нас игра запускается а дать перейду-ка на канал посмотрю ребята спасибо вам большое я очень рад такому активу мам я зашел мой канал и смотрите 20 просмотров за два дня это вообще пипец Зайдем в сюжетный режим. Все, отлично, все записывается. А, не обращайте у меня, не обращайте внимания, что у меня полный экран на GTA 5. Просто мне так удобнее играть, и разрешение. У меня так не просит. У меня монитор просто 5 на 4. Ну, ребята, актив просто суперский. Пока можете. Ну, хотя, ребята, не ну, надо вам говорить. Я а, вам уже говорил такое, что когда я еще был супер легомастером а, я вам говорил, что. Я сделал футболку на 1000 подписчиков, так что, ребята, жду-жду, пока только 52 подписчика, ничего не прибавилось, хотя я уже выпустил 9 видео, у них очень много актива, ну, меньше всего актива на Майнкрафтах, а GTA 5 я вижу, что локи заходит, поэтому без проблем вообще буду снимать GTA 5. Также, ребята, я спросил, сколько там лайков набрать на приятный ГТ5. Ну, смотрите, за 12 дней набрало 20 просмотров. А это 20 просмотров за 2 дня. И 2 лайка. Ну, один тому, один кто-то поставил. Вот это у меня. 8к вот ротек стор. Если хотите обзор на этот мод. Все, ребята, у нас все загрузилось. А, сейчас вам покажу способ, как это сделать. Сейчас у загрузится. А, для, для этого вам еще, ребята, понадобится. Э, мод меню. Программа. О, не программа, короче, мод меню. Или.. ничего. Или просто. Смотрите, первое. Ну, первый способ это просто сесть в магазин и купить эту одежду. Любой магазин за Франклина. А второй способ это за с помощью мод-меню. Ну, одеть с помощью мод-меню. Думаю, у всех есть этот тренер. Сейчас ребята загружаются пока что. Ну, все, отлично. Загружаются у нас пока что. Записывается отлично, потому что у меня обычно не записывалось. Я очень волновался, что я не записываю. Все, Смотрите. Заходим сюда. Вот, открываем вон меню на. Вот оно. Два раза на 8. Ну, думаю, узнать, если оно у вас есть. И, устро... И давайте я сначала поставим время, Это мне кажется, внимание. Вот. И мы заходим в. Players options. Wardrop. И здесь ищем торса. И здесь выбираем нашу текстуру. Текстуру одежды. Вот Гуччи. Вот кофта Гуччи. Выходим Лекс. Это у нас ноги. И тоже выбираем Гуччи. Ищем куча. Вот кучи я помню, да? Да-да, это куча, ребята, и кроссовки тоже, она куча. Да-да. Да, это, это куча. Все, это берем и нам осталось взять только сумку. Берем аксессуар и заходим. Смотрим аксессуары. А, ребята, надеюсь, нам аксессуар будет. А, нет, на ну, по моему не аксессуар, а ханафтыс. Вот сумка гучи. Ну все, ребята, вот у нас такой шмот получился. Думаю, я вам помогу это видео или просто зайдите в магазин и закупитесь. Так прикольно вот выглядит, и всем пока, с вами был я, мистер Личик и думаю вам понравилось мое видео, пока-пока.